а с другой стороны, пониже. Вы выбираете свою фотографию, да, которая стройненькая, красивая, молодая, хорошая, счастливая. А под этой фотографией лежит список другой, где написано «Она ела вот это». И давайте мы поговорим, что нужно есть, чтобы наше тело имело стройность, мы бы довольны своей фигурой, своим долголетием, своим самочувствием. И опять же, тут нет ничего, Лишнего. Все очень просто и понятно. Нам никто никогда из современных диетологов не говорит, что нужно перестать есть хлеб. Нет. Если вы помните про пирамиду здорового питания, именно хлеб и крупы, они составляют 40% того, что вы за день должны кушать. Это основа вашего рациона. Если возьмем вторую группу, еще овощи и фрукты, то вместе с ними вот, хлеб и овощи и фрукты составляют 80% того, что вы за день едите. Вот это еда, которая будет способствовать стройности. А все, что касается мяса, рыбы, яиц, да, оно занимает там максимум процентов 10. Все, что касается жирного, сзади, это всего должно быть 5% от объема, что вы едите. А сахар вообще, по идее, не должен в вашем питании присутствовать. Вспоминайте нашу предыдущую лекцию. Соль мы тоже должны что -то сделать? Максимально минимизировать. Поэтому первый полезный продукт, который нужен для того, чтобы есть и не толстеть, это хлеб и муки, грубого помола. То есть, чем ниже сорт муки, тем лучше. Сейчас, слава богу, благодаря современной индустрии, у нас есть выбор замечательных продуктов, которые можно покушать. Сейчас очень много различных цельно-сверновых Великое множество. Один из замечательных продуктов, который нужен на, на перекус. Если, допустим, вот иногда вдруг вы, ну, к примеру, гипотетически, заработались приехали домой очень поздно, или просто где-то чувствуете, что жор у вас вот такой, да, что вы готовы там слона съесть, то диетологи рекомендуют, начните свое питание, да, возьмите какой-нибудь хлебец обычный, да, цельнозерновой или ржаной, и попробуйте его, согласно нашим рекомендациям, пожевать, да, 30-40 жевательных движений сделать, этот хлебец есть. Поверьте, ваш аппетит очень резко уменьшится, и вы съедите гораздо меньше. Принцип понятен? Иногда где-то на перекус, да, вот такой любой хлебец будет очень хорошо. Очень много сейчас хороших разных сухариков, да, особенно ржанных. Все-таки с пшеничными старайтесь пользоваться пореже, а ржаные будут очень хорошо Следующая группа полезных продуктов, это все, что касается негазированной воды, да. Сейчас очень много даже воды, но газированной. Если мы говорим о том, что нам полезно, это в первую очередь вода. И напомню, минимальная доза воды, которую вы должны пить, какая Сколько? Да. Да. В среднем 40 миллилитров на килограмме, руку 40 умножать на свои килограммы, это вот столько воды вы должны в день выпивать. Если вы эту воду пить не будете, то поверьте, да, вы никогда не постройнеете, потому что те токсические продукты, которые внутри вас ежедневно образуются, они должны из вас выходить, но без воды это сделать невозможно. Те из вас, кто годами длительно пил, Сан Саныч вынужден вам намекать на то, то у нас есть аппарат, который пробывает не сверху, а откуда? Изнутри. Да, изнутри. почти так деликатно скажем, да? Процедура называется гидроколонотерапия. И многим из нас, она действительно порой бывает нужна, чтобы просто стеночки да, нашего кишечника были чистыми, могли пищу всасывать. Кстати, вот уж по слову коснемся этого. У многих людей всего ряда особенностей. Одна из причин, почему мы толстеем, вот на стеночках да, кишечника образуется много разных ненужных веществ и вот кое-что полезное для нормального обмена веществ просто сосаться через эту стеночку не может. У многих людей, которые приходят на диагностику, есть дефицит витаминов, минералов, микроэлементов. Почему? Ну, даже на входе съели хорошую пищу, но если она здесь, в стенке кишечника, не сосалась, то прошу прощения, все ваши доходы идут куда? Подходы. А еще иногда начинают больше откладываться вот здесь. Куда они сосались, и с годами да, у некоторых людей примерно да, от 6 до 16 килограмм из той суммы, что занимает вес, занимает так называемые каловые. камни. что эти путка мне носить? Пойдем дальше очень полезный напиток после чистой воды это зеленый чай если обычный черный чай, у нас все-таки закисляет то зеленый чай, он обладает такой функцией, что у нас защелачивает он на прошлой лекции говорил, что с точки зрения оптимального веса Нужно поддерживать нормальный кислотно-щелочной баланс. У многих людей, особенно которые имеют избыточный вес, всегда есть нарушение кислотно-щелочного баланса. И среда очень сильно закислена. Если мы хотим эту кислотность убрать, то самый простой напиток для этого вот, это зеленый чай. Или просто обычная чистая вода с чем? С лимончиком. Это же просто, да? Взять стаканчик воды добавить дольку лимона. Тот, кто новички, напоминает. Хоть лимон по вкусу кислый, на самом деле, нас очень сильно ощелачивает. Люди, которые любят кофе, и кому кофе, мы на тесте по переносимости питания разрешаем. Слава Богу, такие люди есть. Но даже когда им кофе становится нейтральным или полезным продуктом, его желают пить максимум как один раз в день, никогда с утра. А у нас масса людей, которые просто кофеманы, Они пьют по 5, по 6, по 8 чашек кофе. Лучше этого не делать. Следующая группа продуктов, которые полезны да, для того, чтобы мы ели и не толстели, это вся растительная пища. Это все, что касается овощей, а мы живем в регионе, которая в первую очередь овощна, поэтому все, что растет на вашем приусадебном участке, это должно быть основой вашего пищевого рациона. Если не выращиваете сами, то у знакомых, у кого есть избыток да, овощей, пожалуйста, покупайте лучше у них, а не в сетях. Потому что все-таки большинство из них с большей любовью, с удовольствием все это выращивают. Там даже энергетически эти овощи гораздо лучше. Если вам повезло найти хорошие фрукты, которые не обработаны всякими химикатами, для того, чтобы они имели красивый товарный вид. Да? Сейчас, знаете, вот купите клубнику. Вот обычная со своего участка да, на второй день уже гниет и портится. А тут импортную купили, да, она зимой, летом одним цветом. Да, целый год вот такая красивая. Ну и темный человек понимает, что клубника, что-то немножко не того. Или яблоки в орке стоят, да, неделю вы на них смотрите, храни не гниют, ничего с ними не случается. Но, в общем, если вам повезет найти фрукты чистые, то фрукты очень mm -hmm. тоже рекомендуют кушать. Потому что если возьмете нормальное яблоко, да, его так срежете, буквально там через минут 10 на что сделает? Потемнее. А какой-нибудь такой отрежете, да, целый день на него смотрите, а там ничего нет. Но, в общем-то, человек mm -hmm. разумный, уже подумает, да? Что с этим яблочком делать? Буквально вчера, там маленькая такая, телевизор смотрю редко, но прошла информация, где-то в Челябинске, какой-то производитель, он очень здорово своих продуктов, там масло, какие-то молочные продукты, да, переборщил с некоторыми ешками. Там уровень этих ешек был такой, что риски, да, там патологические состояния просто колоссальны. Поэтому самое простое, да, хотя бы в интернете скачайте табличку, Какие ешки где содержатся, какие ешки вредные, какие ешки ракообразующие, какие ешки там. Там все это описано подробно. И когда вы приходите покупать какой-то продукт, когда этикетку читаете, ну хотя бы посмотрите. Среди ешек есть некоторые, которые полезны и даже нужны. Но поверьте, большая часть, это только для того, чтобы продлить срок годности, да, сохранить товарный вид. И производители их ну, дополняют только для того, не о том, чтобы позаботиться о нашем здоровье, да, а что, чтобы увеличить свой сбыт. Поэтому и в растительной пище да, есть очень много подводных камней. К сожалению, сейчас очень часто, особенно, допустим, такой продукт, как арбуз, да, дым, у них очень бывает высокая концентрация чего? Нитритов, нитратов, пестицидов. Поэтому желательно да, всякие экосистемы умные использовать, чтобы все эко-нагрузки, которые там с растительной пищей могут поступить, они не поступили в вас. Ну, единственное, давайте сразу расскажу, все-таки это вот люди не совсем понимают, но это очень важная тема. Затрону ее в двух словах. Вот смотрите, вот мы возьмем человека. Так вот Господь Бог сделал, что вокруг каждого из нас есть плотная энергополевая структура. Если вы своей аурой, своей энергетикой занимаетесь, то у вас минимум, по размеру так вот, в руки, 2 метра в одну сторону, в другую, хотя пускай по метру, да? находится плотное яйцо. Если это яйцо у вас плотное, сильное, крепкое, мы ну, такой человек с крепкими накачанными мышцами, представьте, да? То такой человек может выдерживать много физических нагрузок. Если у вас крепкая энергоинформационная структура, то все энергонагрузки внешние вы выдержите достаточно хорошо. Посидели целую день у компьютера и вам фиолетово. Живете в этой геопатогенной зоне, вы ее почти не чувствуете. Кто-то вас там натюкнулся на вас, вы даже почти этого не заметили. Но так как это бывает редко, да, и большинство людей, которые ко мне приходят на диагностику, их полевая структура достаточно скромненькая, то вот иногда, да, вот эти внешние пробои тоже бывают. Но почему эта нагрузка обычно, скажем так, вот снижается в вашей биополь? Да потому что мы очень часто делаем такую интересную штуку. Мы вместе с едой, на которой есть всякие эко-нагрузки, сами. Собственными руками, как троянского коня, запускаем себе крепость, и именно через пищу вот эти все это нагрузки начинают что делать? Бомбардировать вас. Вы даже не представляете, сколько чего вы с пищей съедаете. Например, давайте я вам расскажу такой анекдот, что делать тут мне понравилось, чтобы немножко серьезная тема разбавить. Ваша мама плохо готовит? «А чего вы взяли? А почему вы каждый раз молитесь перед едой?» <смех> Так вот, как бы вам не было удивительно, да, иногда даже не просто перед помолиться, то энергоинформационная чистота продукта да, реально становится выше. Поэтому, несмотря на этот счетливый анекдот, если же у вас нет каких-то экосистем, то будьте добры, хотя бы подумайте о чем-то хорошем. Да? Передайте на еду какие-то полезные информационные посылы. Но подумайте об этой еде хорошо. Хотя бы скушайте ее с любовью, да? прочитайте какую-то хорошую молитву, чтобы хотя бы часть энергоинформационной грязи, которая на еде есть, все-таки стала почище. После растительной еды очень полезным для нашей стройности продуктом является кисло-молочный продукт. Причем продукты желательно с пониженным процентом жирности. Поэтому, когда у вас перед выбором, да, Повторюсь, 30%, а здесь сметану или 15%, рука куда потянется? В 10%. Когда у вас творожок 5%, вы какой купите? 1,5%, а не 9%. Вот эти все старые привычки, да, взять кусочек послащей пожирнее, да, никакого отношения к стройности не имеет. Следующая очень полезная группа, да, это пустные виды мяса. Большинство современных диетологов, да, оно не говорит о том, что нужно от мяса отказаться совсем. Если у вас уже нет чисто такой психологической установки, что вы чистый вегетарианец, да, то всегда в вашем рационе мясо может присутствовать. Но лучше это мясо какое? Остное. Например, да, чатин, птица. Но птица какая? Без кожи. А у нас люди так любят, да, что самое вкусное, да, запеченный пулице, это... Корочка, да, чтобы она похрустела. Так вот, по идее, лучше всю корочку да, снимать, весь свой жир, да, хоть с утки, хоть, допустим, там, с индейки, хоть особенно с курицы убирать, и по возможности мясо кушать после. Даже когда вам предложат приготовить из грудки или из бедрышка, да, вы что возьмете? Грудка. Видите, какие продвинутые люди. Гомо, супер сапинц. Просто люди супер разумные. Помните, скажем, много лет назад у нас была такая эпопея, да? В Россию прилетели ножки бушек И такие коробки продавали за одних ножек. И народ бился, в очереди стоял. При этом редко кто задумывался, да? А где же остальная часть этой птицы? Почему же они ноги здесь? Да потому что именно в бедрышки, да, и вкалывают все антибиотики, вкалывают все гормоны, да? И если вот на сегодняшний день посмотреть среднего цыпленка, который он был, и то, что сейчас научились выращивать 4 раза больше, поверьте, в общем, с курицей надо тоже быть очень-очень осторожным. То количество, да, неполезных веществ, с которыми мы сейчас курицы едим, оно, честно говоря, зашкаливает. Поэтому, опять же, анекдот для расслабления. Представьте прилавок. Лежат ли курицы? Одна импортная. Вся такая красивая, розовенькая, упакованная. Рядышком лежит такая российская, синюшная. Импортная, думает: вот что в жизни у меня было. Меня кормили, поили, полили, нежели. Убили так, что даже не почувствовал. Лежит, улица российская. что-то жизнь была. Не поили, не кормили. Одна только радость – померла своей смертью. Поэтому, с точки зрения питания, да, даже фактор забоя, он тоже очень и очень важен. Следующая группа очень полезных продуктов – это то, что содержит рыбу. Рыба и морепродукты, если тем более они вам подходят, то это очень хорошая группа. Рыбу можно есть практически все года, а не только как раньше, при социализме, да? по четвергам. Рыба в рационе может присутствовать достаточно часто. Это хороший источник белка, это достаточно низкокалорийный, опять же, да, чтобы рыба была нежирной сортов. Вот есть очень такая простая рыба, скажем, минтай. Рыба да? 100 рублей килограмм. Есть да, жирные сорта там, по 1000-1500. По но, скажем так, когда мы берем рыбий жир, особенно хороший, да, для омега-3, омега-6, это крайне полезно для здоровья. Но просто есть разные жиры, поверьте. Например, из селедки да, рыбий жир не получается. Рыбий, рыбий жир, жир получает из других сортов рыб, да, которые существуют. Там специально уровень очистки происходит. Например, если вы будете кушать лосось, к примеру, да, или семушку, да, то, пожалуйста, ешьте, и будет только хорошо. Например, рыбу пролетарят и селедочку я бы просто исключил. Поэтому тоже по сортам можно разбираться. Пойдемте дальше. Архиполезная группа продуктов. Это просто любые крупы. Если мы хотим быть стройными, то мы начинаем утро с чего? Каша. С плотного завтрака, с хорошей каши. Да? То есть это примерно 200-300 мл хорошей каши. Сваренная обычно как? На воде. На воде. Обычно какая? Без масла. Да? Мы же того, что не кидаем масло, так и надеюсь. Представляете, как интересно, да еще без сахара, да еще без соли. Представляете, как интересно. А Нет, можно при ложечку, допустим, сметанки добавить, да, и вкус будет другой, и процент жирности будет другой. Вот поверьте, да, добавить ложку сметана, где 10% жирности, или добавить ложку то же самое чайную масло, да, где 82% жирности. Есть разница? Вы просто знаете. А ледняное масло добавить. А, пожалуйста, это вообще хорошо. Но там тоже процент жирности высокий, хоть не иное. Ну немного если вы чай, да хорошо. Стологу, не, то хорошо, добавить с того, вы будете что-то Очень полезный продукт с легко белком, это яйцо. Если, допустим, вы пришли к нам на тест по переносимости питания, и яйцо вам можно, Белком. Очень полезный, хороший продукт. Но у многих людей, к сожалению, яйцо переваривается плохо. Тогда для них этот продукт может оказаться запрещенным запрещенном списке. Но если вам яйцо можно, то хотя бы три яйца в неделю. Не три яйца в день не тридцать три раза в день амлетик, ирышница, салатик зимний порезал еще куда-то да? вот когда их три в неделю это хорошо когда больше это уже никакого отношения к стройности не имеет и конечно то что сказали, да? любые нерафинированные масла оливковое, льняное, слава богу сейчас выбор масел большой вот, на вашем холодильнике под вашей фотографией молодой красивой, стройной, цветущей, да, королевы красоты, богине вечной молодости написан список, где она свою красоту, и стройность и молодость сохранить на ближайшие 50 лет. Нет, если вы, конечно, запланируете, что вы хотите ближайшие 50 лет, а, во-первых, прожить, надо запланировать, во-вторых, прожить как здоровой, прожить как красивой, прожить как востребованной, чтобы там рыцари, да, учитывая, что здесь большая часть населения, да, к вашим ногам дары мэри переносили. Ну, стоит иногда от отказаться, да? А чего-то сваденького убрать. Потому что на лесах выбор же, да? Выбрать. Простите, а где мы будем из этих продуктов брать глюкозу для мозгов? Из фруктов, и овощей, из, из, фруктов, фруктов. из, из фруктов. фруктов, из фруктов, вот здесь, конечно. Из фруктов и сухофруктов Вот раздел. Вот, и нужна в первую очередь для ваших Нет, мозгов, нам не нужен простой статус, фрукты и сухофрукты. Самый лучший источник глюкозы, очень хороший вопрос. Потому что, чтобы наши мозги работали, или наш прекрасный орган, который я люблю как невропатолог, да, головной мозг, ему действительно нужна глюкоза. Но если вы будете получать за счет обычного сахара, то у вас что произойдет? Уровень глюкозы поднялся, сразу большая нагрузка да, на инсулярный аппарат, и при регулярном поступлении сахара да, вы рискуете пополнить ряды людей, которые имеют такую проблему, которая называется как? Сахарный диабет. Чаще чуть ли не каждый третий, да, в стране имеет вот такую проблемочку просто потому, что наша промышленность сделала доступным этот наркотик. Так вот люди когда знают про героин, про кокаин, почему-то про сахар они забывают. Большая часть населения это сахарные наркоманы, да, какая большинство специалистов. Поэтому, если вы хотите быть стройными, то вот такой продукт как сахар вообще в магазине не нужно покупать. В крайнем случае можете купить продукты с фруктозой, А лучше использовать, к примеру, мед. Только мед натуральный, да? мед у честного пасечника, а не тот мед, который продается на большинстве яблок, да? куда добавлен уже сахар. Если вы пьете стакан фруктового сока, вы получите большое количество нужных сахаров, которые дают энергию к мозгу. А если, например, вы пьете сок обычный пакетированный, динолитр сока, да, 100 грамм сахара, ничего хорошего не будет. Просто будет нагрузка на инсулярный аппарат, и проживете гораздо и гораздо меньше. С этим понятно? Пойдемте дальше.